Итак, мы начинаем бизнес. Первое, что нужно сделать, это первый ваш шаг, это защитить свой аккаунт. Что нужно сделать? Берем вашу электронную почту. И отправляем письмо. Проверьте, правильно ли указали свой email. Отправить. Отправить. далее вроде бы нужно делать второй шаг а нет надо сначала защитить свой аккаунт то есть мы заходим на свою почту и ждем когда придет уведомление от клуба прав ТВ вот появилось письмо от прав -тв. Все письма, которые приходят с компанией ФФА и прав ТВ, рекомендую читать. Здесь необходимо активировать свой а, аккаунт в течение одного часа. То есть, нажимаем ссылочку и вводим здесь коз картинки. защита. Ваш аккаунт защищен. А теперь вот далее вы уже э, вводите как здесь написано ваш логин это ваша почта а не то что вы вводили ранее. Цифры и буквы. И новый пароль, который пришел к вам уже на почту. Опять вводим данные с картинки и входим в свой аккаунт а, с меню управления потом ознакомитесь я советую обязательно прочитать вопросы ответы если у вас например есть та карта для оплаты а, клуба прав и приобретение стартерки Kit. Обязательно прочитайте, здесь все подробно написано. Итак, начинаем бизнес. Приобрести стартерки кит Теперь у вас открывается эта страничка и можно посмотреть, как это делается на примере, то есть здесь вот расписан пример. стартер кит и открывается еще одна страничка то есть вы можете смотреть подглядывать да. и здесь вот регистрируйтесь первое что вы делаете это ищите российскую федерацию продолжить Ставим здесь галочку, продолжить. Ставим здесь галочку. Читаем. Ну и конечно продолжить. А вот здесь у вас свой интернет-магазин. Название интернет-магазина. Кто как пишет? Ну, допустим, вот у вас Сергей Иванов. Английскими буквами. Сергей и В. Нов. С Иванов. нужно проверить, есть ли такое. Видите, загорелось зелененьким. Значит, можно идти дальше. Если бы загорелось красным, то... Такой уже домен, ну, такой сайт уже зарегистрирован. Вы хотите, вы уверенно зарегистрироваться под конкретным человеком? Да, окей. Мы это делаем. И здесь пишем латинскими буквами, но чтоб читалось по-русски. Сергей Иванов. Иванов. Отчество не надо, обращение тоже не надо. Копируем здесь Сергей, вставляем имя и фамилию на веб-сайте. здесь ничего не надо далее здесь и здесь и здесь ничего не надо заполнять день рождения пишем ваш день рождения месяц первый день второе у американцев так дальше адрес улицы проспекты Какие у вас есть, э, пишем, сокращенно, допустим, улица Кутузова, Кутузова, и пишем дом. Пишем дом 8. И пишем квартиру. Квартиру 5. 4. Абстрактно. А обязательно поставьте здесь галочку, чтобы исчез второй адрес. То есть мы вам здесь не нужен. У вас один адрес. Пишем город. Допустим Тула, ищем штат, ищем штат, это Тува, это не Тула, Тульская, вот она Тульская область. Почтовый индекс. Четыре, пять, шесть, семь. Или какой там почтовый индекс? Пишем в свой, свой телефон. Пишем пароль. продолжаем а mail обязательно mail mail который у вас есть вы его зарегистрировали копировать весь mail и продолжаем у вас появляется страничка э, Kit 2995 вы, в принципе, соглашаетесь, что вы готовы приобретать, автошипа нет. Пока не надо никакую продукцию покупать, потому что вы примете решение позже, а вы должны на следующем шаге проверить все свои данные, которые вы внесли. Ну, у меня герой вымышленный, пишем дальше. Далее, вы подтверждаете, что вы оплачиваете. Есть кредитная карта. Не бойтесь, что дебетовые, что кредитные. У них они одинаково проходят. Здесь ставите галочку обязательно. Это подтверждение того, что вы оплачиваете именно стартерки. К вам на почту должно прийти сообщение, что вы зарегистрировались на э, аккаунте э, FFI. Выбираете, какая у вас карта, Visa, MasterCard, вот американские системы, вводите свою карту и оплачивайте. Так как у вас, так как здесь вымышленный герой, здесь все данные придуманы. После этого следующий кадр будет э, действительная оплата, я помог своему партнеру оплатить. Сейчас просто вот нажму придуманную карту какую-нибудь. платеж не прошел, причина проблемы с вашей картой, ну, соответственно конечно проблемы. Здесь вот горит красным, не сказал сразу, это у американцев 5 э цифр в индексе, а в России 6. Не прошел. Следующий будет кадр. Да, и сюда еще раз вот я вам сказал, что придет а, информация подтверждения о а, регистрации с последующим входом на сайт FFI. И вот через минуту-две приходит письмо о том, что вы зарегистрировались. А пришло письмо с вашим бэк-офисом ваш логин и ваш пароль то есть как вы можете войти теперь и оплатить потом впоследствии свой стартер э, кит заходите сюда ставите здесь логин Это для тех, кто сразу не смог оплатить картой, ну, не подошла она. Потом вы пишите здесь «Продолжить» и оплачиваете карту. Вставляете, то есть вносите данные, подтвердить, вносите свои все данные, ставите галочку и потом, когда вы хотите оплатить, нажимаете субмит.